Привет! В эфире «Универ -Ньюз». Сегодня с вами я, Аурелия Сташкова. Самые главные новости дня прозвучат здесь и сейчас. Начинаем наш выпуск. В Казанском федеральном традиционно состоялся студенческий марш победы. Юные изобретатели удивляют. В КФУ проходит финал Республиканской Олимпиады кулибины 21 века. Ученые Казанского университета продолжают сборку первой отечественной трубы горения. Великая Отечественная война оставила множество шрамов в душах людей, как прошедших через нее, так и родившихся после. Чем дальше мы от нее, тем больше осознаем величие народного подвига. И тем острее страшную цену победы. В этом году наша страна празднует 72-летие со дня Великой Победы. В преддверии торжества Казанский федеральный университет традиционно провел студенческий марш Победы. Чем запомнилось данное мероприятие, смотри прямо сейчас. Война – такое беспощадное и тяжелое время. И только непреодолимая сила воли советского народа помогла победить врага и произнести сквозь слезы радости торжественное слово «победа». В честь празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Казани состоялся студенческий марш Победы. Я являюсь студентом Южного федерального университета. В студенческом марше Победы я принимаю участие вот уже второй раз. Пройти в составе почетного батальона –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 Оборонные предприятия переехали в нашу столицу и вместе с тружениками Трудового фронта ковали победу. Итогом марша победы стало торжественное возложение цветов к мемориальной доске памяти преподавателей, сотрудников и студентов в ректорском садике университета. Для всех желающих после завершения мероприятия была открыта полевая кухня. Анастасия Иванова, Ленардо Влетьяров, Универ а вы сможете собрать снегоход, шарманку, плавучую мини-гидроэлектростанцию и многое другое. А для талантливых школьников Республики Татарстан это не проблема. В IT-лицее Казанского университета прошло состязание лучших технических умов. С юными изобретателями пообщалась и наш корреспондент Анна Глазунова.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 Первая в России экспериментальная труба горения для добычи нефти была собрана руками ученых Казанского федерального университета. Каким образом данная разработка способна увеличить качество добычи нефти узнавала Адель Шмелова. Уже больше года ученые Казанского федерального университета усердно продолжают сборку экспериментальных труб горения для апробации авторских методов добычи нефти. Данная установка позволит успешно провести испытания на реальных скважинах и других естественных материалах места рождения нефти, а также позволит увидеть, как будет выглядеть сам процесс добычи черного золота. Труба горения предназначена для того, чтобы проводить исследования на керном материале, то есть этот Реальный материал с месторождения, где мы имитируем процесс добычи нефти. Воспроизводим этот процесс и меряем все необходимые нам характеристики, которые в дальнейшем учитываются при разработке или закладываются в геологии гидродинамическую модель. Здесь мы можем моделировать такие процессы, как внутрипластовое горение и парагравитационный дренаж. Особенность установки как раз в том, что она, во-первых, соединяет вот эти вот два процесса и имеет возможность моделировать как одно, так и другое. Плюс она имеет очень широкий диапазон по температуре до 500 градусов по Цельсию и по давлению до 200 атмосфер практически может. В процессе создания данного оборудования ученые Института геологии и нефтегазовых технологий сотрудничали с учеными Института химии имени Бутлерова и организовывали с ними совместные эксперименты. В течение работы специалисты КФУ смогли убедиться в эффективности работ новых катализаторов и полимеров, которые способны увеличить качество добычи нефти. Кстати, каждая деталь данной установки разработана научными сотрудниками КФУ. Немаловажно даже и то, что аналогов в России она еще не имеет. И действительно, если в дальнейшем все у нас успешно пойдет, есть такой вариант, то что мы будем масштабировать данную разработку. Поскольку на этой разработке мы сможем испытывать технологии повышения нефтеотдачи трудноизвлекаемых запасов нефти, это очень актуально для многих стран. Каждая деталь первой российской трубы горения была создана по схемам и макетам университетских ученых в разных уголках России. В завершение столь амбициозной, масштабной и многообещающей работы ученых Казанского федерального, которая продолжалась больше года, планируется к концу этого месяца. Адель Шамилова, Владислав Михневский, Универ Ньюс. На этом у меня все. Будь всегда в теме с Универ Ньюс. Пока!